всем привет с вами снова михаил бандренко у нас есть хорошая новость мы наконец-то сертифицировались по органическому стандарту у нас есть сертификат качества на органическую продукцию белую ферми компост наконец-то ура это произошло также Продали две технологии по жидкому биоумусу, одну в Днепропетровск, одну в Узбекистан. Провожаем друзей из Узбекистана, которые купили технологии по жидкому биоумусу. Атхам, привет! Толик! Да. Спасибо ребятам за приезд. Сейчас идем на регистрацию. Спасибо, Миша. Была очень позитивная, хорошая, продуктивная встреча. Я думаю, расширяться будем в Узбекистане. Спасибо. Ну, работаем, и успех каждого будет ждать, так как работаем. Где-то так. Хорошая новость о том, что я наконец-то купил себе мечту детства. Два лабая, две собачки еще подарили мне лошадку в придачу ну в принципе все классно все слаживается шагаем вперед расширяемся завозим навоз расселяем дендробену. жизнь продолжается все супер надо стараться и работать ребята пока был с ребятами из узбекистана и сертификацию проходил по ран стандарту звонила много клиентов на червя Потом, к сожалению, у меня форматнулся телефон. Так что просьба, ребята, я не забыл ни про кого. Пожалуйста, звоните на прежние телефоны, пишите на почту прежнюю. Все заказы и червь есть. Все заказы отправлю без проблем. Всем спасибо за внимание. Смотрите данное видео дальше и наслаждайтесь. Жду ваших звонков. Спасибо вам за поддержку всем. Всем удачи всем всех благ. Спасибо большое на выгонку биомассы Так, это был МК у нас ну, Спасибо нашему червячку в маточник, станочек на ваш любимый, любимый наш станочек, это у нас система полива с подогревом, вот тут у нас, ух, красотища, идем дальше, а тут у нас стеллажи, Заселение буртов Заселяем бурты С приготовленным торфом Чарячок остается на ящиках Ну еще вручную берем Будет хорошо Красотища А красота Давай, его сейчас спай Иваныч у нас специалист, передай привет зрителям Ютуба. Что ты, Иваныч, будешь в Ютубе у нас? <свят> да? Отлично. Так. Ну, слава Богу, технология работает. Расширяемся потихоньку. Хотелось бы больше. Иваныч, плотнее надо. Иваныч, плотнее надо.